Майка весенняя, оригинальная модель, современный силуэт, трапециевидная выкройка на базе кимоно, спущенная линия плеча и заужный рукавчик. Основной оригинальность, конечно, придает сочетание горизонтальных и вертикальных полос, которые визуально делят нашу фигуру на части, тем самым делая нас гораздо изящнее и стройнее. По низу окантовка, полный эластик, но если у вас нет двухфантурной вязальной машины, вы можете использовать тоненькую планочку, такую, как я использую при оформлении линии проймы и горловины. Вязание у нас долевое, снизу вверх, поэтому вы можете вязать и тонику, и платье. Длина не ограничена. Единственное ограничение это петли, ширина нашей вязальной машины не больше 200 игл. Основной уровень вязания начинающий. Если у вас в процессе вязания не слетают петли с игл, вы прекрасно свяжете такую майку. Кстати, расчеты я тоже предлагаю для начинающих. Я не строю в внутренный размер, не пользуюсь программами или калами. Поэтому предлагаю вам схему вязания. Универсальный силуэт майки позволяет небольшие погрешности в расчетах. Поэтому, если вы не уверены в себе, не уверены, что сможете правильно рассчитать, не пугайтесь плюс-минус два сантиметра в ширине никак не повлияют на общий вид изделия. Основной изюминкой майки, конечно, является ворот шар, который не утяжеляет, не висит на шее и не наматывается на нее, а сзади представляет из себя интересный ворот, а спереди продеваются специальные отверстия. Швы у майки. Наружная. Это не только отличная отделка, но еще и очень практичное оформление. Потому что если вы будете вязать ажурами, жаккардом или полосками, эти швы прикроют все неровности краев и протяжки от вязания. Быстро, просто, легко и практично. Вязала я майку из слонимской пряжи. Тоненькая, 1500 метров. Три сложения. За счет шарфа это не самое легкое изделие. На 44 размер ушло 200 граммов.